В стареньком поношенном плаще на глаза надвинул свой беретик, шел старик и нес, зажав в руке из ромашек маленький букетик. На свидании девушка спешила В туфлях на высоких каблуках и в толпе случайно зацепила шедшего навстречу старика. Обернулась, Дедушка, простите, поднял он уставшие глаза. Милые, куда же вы так спешите? Вы ждут меня. Опаздывать нельзя. Хорошо, когда вас где-то ждут и встречают с радостью на лицах. А моя любовь нашла приют, да? Куда могу не торопиться? Девушка взглянула на букет, и в глазах застыло сожаление. Он продолжил. Вот уж семь лет. Ей ношу ромашки в день рождения. Их она особенно любила. Волосы впитала и венок. Даже в день знакомства, помню, было платьишко на ней в такой цветок. Много лет мы были с ней женаты, но не с любви волшебный пыл. С первой встречи до последней даты я всю жизнь ее боготворил. Улыбнулся, крепче сжал букет и пошел тихонько к остановке. Она смотрела ему вслед, словно вниз летела без страховки. Он там ждет за столиком в кафе, злится. Ведь у них всего лишь вечер, галочкой помеченный в графе между тренингом. И важной встречей. Да, он изначально не скрывал. Кто такой, какой машиной рулит. После встреч такси вызывал. А она надеялась, что любит. Ухмыльнулась, сбросила звонок. Номер удалила в неизвестность. Знала все, что он ответить мог. Только больше ей не интересно. Нужен тот, кто будет понимать и любить. И чувством дорожить нужен дом, в котором будут ждать и букет ромашек от души.